Всем добрый вечер, меня зовут Катя И сегодня у нас прямой эфир будет очередной Мы в прямом эфире в воскресенье, вторник и четверг Знакомимся с разными людьми Это прям онлайн-знакомство и нам всегда приятно, потому что мы, на самом деле, даже часто не знаем спикеров до момента встречи. Я основательница проекта «Люди вне профессии», и в «Людях вне профессии» мы всегда обсуждаем такую целостность Личности, мы приглашаем людей, которые могут каким-то богатым жизненным опытом поделиться, и благодаря этому мы можем и сами расширять свое видение и границы, и также нашей аудитории давать такую возможность. Также, конечно, у нас по понедельникам продолжаются наши двухчасовые мероприятия. В этих мероприятиях вы можете очень глубоко узнать спикера, задать вопросы, и мы обычно озаглавливаем такие мероприятия разными животрепещущими «Привет, Микола!» темами и говорим очень глубоко на эту тему со спикером. Вот. Так, пока Микола присоединяется, я расскажу, что еще можно. Да? У нас профориентационный есть курс. Если вам интересно, тоже обращайтесь. Сейчас, мне кажется, классное время. привет привет, <свят> Найти любимую работу, если с нелюбимой не удалось. Также можно стать нашим спикером, прийти к нам волонтерам и просто написать нам, узнать, как мы и вы можем дружить. Микола, ты можешь присоединяться, я тебя с радостью... Там вот есть такая кнопка «Стать участником эфира». Вот. А Микола <связывая> Давайте немножко расскажу, откуда я знаю Сама Миколу Пока он разбирается <связывая> С гаджетами а Я Миколу видела впервые На концерте Перукуа Прошлой, то ли зимой В общем, когда Крокус Сити Холл был еще открыт И, конечно Микола Очень <связывая> этнически выглядит Очень так... Я даже не знаю, скажу, ну впечатляющий, потому что вот у него написано в профиле, что он такой индейц современности. Это очень похоже, у него очень длинные волосы, он такой красивый мужчина, высокий, скромный, и он сейчас, да, все хорошо, и он играет на инструменте. Он сейчас сам скажет, как он называется, потому что я просто не в состоянии запомнить, вот сегодня мне будет интересно задавать ему вопросы. Я вижу, что в эфире пока мало людей. Обычно в центре где-то мероприятия... О, отлично! Люди присоединяются и храняю все эфиры, которые я веду. Поэтому вы всегда сможете его просмотреть полностью и сначала. Сейчас включается, Может быть... Привет! Привет. У тебя. Так, ну что, как свет? Отлично, все, да. И слышно нормально. Тебе хорошо меня слышно? Да, да, слышу, хорошо. Так, аудитория начинает присоединяться. Я буду, ребят вам махать что иногда очень сложно мелкая моторика. И ставьте, пожалуйста, нам сердечки, задавайте свои вопросы, будем рады отвечать. Вот, Микола, привет! Да, привет. Спасибо, во-первых, за приглашение, за такую прекрасную аннотацию относительно меня. Вот очень классно. Действительно, приятно вспоминать Кроков Сити, Перуко, все, все то время, еще до ковидных свободных концертов. сейчас то время не менее интересно, конечно. Ну что, очень я готов начать беседу. Да. Завык да. мне сделать, чтобы меня блёсточки были? А, вот, нашёл. Ты уверен, что современные индейцы блестят? Почему бы и нет? Ну да, я тоже ну, люблю не, да. так... не, не все готовы Бл... принимать Бл... меня такой, какая я есть, поэтому в Инстаграме я люблю приукрасить <сих> ситуацию. <сих> а, спасибо. Знаешь, Бл... на самом деле а, у нас есть девочка, Лера. Бл... А, Бл... Она она тоже слушает оперукуа и она живет в Минске у них сейчас конечно непростой такой период вот она нам помогает как раз со спикерами я ей абсолютно доверяю поэтому я узнаю с кем я буду общаться вот прямо в момент когда мне нужно делать анонс и когда я увидела тебя я очень обрадовалась да потому что я видела твое выступление и это конечно очень впечатляюще. можешь сказать пожалуйста как называется этот инструмент мне недавно запомнить инструмент называется держаридум это такой древ... один из очень древних инструментов, вот, на нем играли в племенах а... австралийцы, аборигены. А, вот. И, по сути, это инструмент изначально такой ну, религи религиозный, практически, то есть его использовали в разных ритуалах, обрядах, ну, подобно тому, как используют там барабаны в Африке или бубны в в Сибири, да, вот также использовали аперогены этот инструмент, и он служил, соответственно, для достижения разных состояний, для контакта с тонким миром вот, для песен, танцев, для таких вещей. Ну да, поэтому, конечно, вообще неудивительно, что ты оказался на сцене с Пирукова. Мы, кстати, ну да. стояли в зале, вот в танцевальном зале, и мы там, конечно, тоже потрясающе оторвались, атмосфера mm. была здоровская. А, вот. И скажи, пожалуйста, ты вообще откуда? Мне интересно. <laughs> Лично мне. Ну, у меня, у меня такая... Ну, по сути, основной часть жизни в Москве, я здесь я учился, там, в школе, в институте, вот, и какой-то всякий... Вот этот путь музыки у меня уже здесь как бы начался и, в общем, проходит до сих пор, вот, но ну, родился я на Крайнем Севере, на Чукорке, где жили мои родители на тот момент, 80-е, и потом уже в 90-е мы переехали всей семьей в Москву, вот, и как-то здесь уже вся основная жизнь, музыка, фестивали и все прочее уже происходит здесь, ну, и, в принципе, по всей России, по СНГ, по разным странам. Где вот такая музыка вообще существует. Uh -huh. Правильно я понимаю, я, кстати, все детство провела на Камчатке. У меня там служил папа. Ты... О, спасибо. Классно. Да. да Правильно, спасибо. Я пони... Правильно, я понимаю, что ты учился вообще в какой-то другой области, и ну, то есть, вот твое увлечение твоим вот этим музыкальным инструментом, я его буду так называть, потому что еще раз говорю, мне очень сложно уже да. его назвать. Вот, оно. Ну, то есть это не, не финал твоей учебы в какой-то консерватории? Ну да, не финал, то есть как музыкант. Я, конечно, самоучка, вот, и, э, в общем-то, ее образование совсем другое, оно к этому отношения не имеет, вот. Э, ну, если интересно, это биология химия, вот, то есть биохимия и э, э, экология и позвоночных стоит в дипломе. Поэтому совершенно другое направление, вот. и музыка, конечно, была таким поворотом довольно резким. Вот. Но тем не менее все периоды жизни, и в том числе обучения, было тоже очень интересным. Вот. Вот э, даже то, то, что у тебя в дипломе вписано, уже для меня говорит, что это ну, не совсем стандарт, потому что я мало людей, например, знаю, которые попали mm -hmm. в непотоковое обучение. Я попала в поток финансистов. Я вот не работала по этой специфике, но mm -hmm. у меня очень мало друзей, которые изначально изначально шли на вот какие-то, знаешь, нетрендовые такие направления, Mm -hmm. да, то есть это какая-то другая система мышления И можешь, пожалуйста, рассказать Каким образом у тебя скристаллизовалось понимание Что ты хочешь заниматься музыкой И когда пришел именно этот инструмент Потому что ну, я знаю, что обычно Когда мы видим стандартные какие-то пути Своих окружающих коллег, друзей Ну и так далее да, Очень трудно Оцифровать что-то свое, тем более такое этническое, потому что ну, ты совсем mm -hmm. сильно выбиваешься из потоков а, определенных. Ну, это случилось уже под конец обучения. А, вот. И на самом деле в этом большую роль сыграл какое-то а, зарождаешься движение фестиваля пустые холмы такой был, один из первых таких свободных Опенеров, mm -hmm. творческих. Вот. И это была очень мощная такая креативная среда, очень мощная команда, реально круто организованный фестиваль, некоммерческий. Вот. И а, как такой пример а, какого-то движения, да, пример а, организации людей вокруг какой-то цели, связанной там, с культурой, искусством, творчеством, вот он меня, конечно, сильно вдохновил. Вот Я участвовал с 2009 года в подготовки фестиваля был волонтером, там очень большой был штат волонтеров вот. и как-то больше внутри этого всего варился, и действительно это был грандиозный, грандиозный проект вот, большой, и я был там еще тоже связан с организацией там, более таких небольших дочерних фестивалей, вот, и в общем тогда я просто как-то почувствовал этот мир совершенно другой, такой креативный, Мир, где разные идеи оживают, разные проекты начинают жить. Вот. И меня это очень захватило. Вот. И, собственно, в какой-то момент я уже обнаружил, что тоже начинаю заниматься музыкой и начинаю двигаться. Это сложно. А как, знаешь, особенно когда сам начинаешь заниматься чем-то, вот я начинала заниматься флористикой, сама, то есть у меня не было образования, и я даже, честно, в тот момент не думала, что по этому направлению можно получать образование. Вот, и я была самоучкой, и там есть много разных моментов, да, когда ты, если у тебя нет предыдущего чего-то опыта, да, то в этой сфере тем более, то ты, допустим, не понимаешь, ну, корректно ли ты предлагаешь людям свою услугу, да, во сколько ее можно там оценить и так далее. Вот, как у тебя происходило формирование того, что ты должен играть на этом инструменте. Вот как это случилось? Ну само такое... формирование у меня произошло скорее быстро, а вот уже как бы следующий процесс все вот и а, поиски разных форматов, а, реализация да, в этом деле и а, разных мест, создание разных проектов. Вот там уже были вот те вопросы, про которые ты сейчас сказала, вот, по сути само понимание, но оно почти молниеносно на самом деле, пришло, то есть я там интересовался разной музыкой, уже чуть-чуть играл на гитаре, ну, наверное, как и почти все студенты того времени, вот, и, но интересовался уже этнической музыкой, этническими барабанами, вот, и как-то вот понимал, что так или иначе какую-то музыку я хочу играть, заниматься и писать музыку, вот, и... Столкнулся просто с диджериду, причем столкнулся таким образом, что просто я услышал в треке, вот, и не знал, что это, что это вообще звучит, как оно звучит, как оно устроено. Вот. И как, по году-два я думал, что вот это крутой звук, но ну, непонятно, что это за звук. Вот. А потом уже увидел, как раз мы готовили фестиваль «Пустые холмы», и перед ним было такое препати, и там играл Петр Никулин, это мой, собственно, первый учитель по игре на Диджереду. Uh -huh. Он тогда будет почти единственный в Москве, кто играл, ну, там, если может десятка человек, вот. И единственный, кто играл там уже в какой-то группе, очень классный, у них такая большая группа была профессиональная. И, в общем, я увидел, как он, он играет, понял, что это оно, вот подошел, спросил, и ну, так и пошло э -э, с тех пор. Вот. И, ну, то есть, какое-то понимание, что это мой инструмент, оно наступило почти сразу. Потом я отправился в путешествие на все лето, там автостоп, какие-то тоже фестивали, в общем, вся эта романтика, вот, и там а, есть такое понятие, как rainbow, а, вот такое, как, когда все люди собираются и живут в одном месте, это даже не фестиваль, это скорее такой комьюнити, который собирается раз в год и живет на природе, вот, это зона свободная от электричества, от денег, коммерции, от всего, там еще такой параллельный мир, вот, такой немножко утопический, но тем не менее, целыми люди так живут, и все приезжают там мастера, кто там йога, кто какие-то практики ведет, кто на музыкальных инструментах, вот, и все мастера делятся друг с другом на свободной основе, это очень классное событие, и это была европейская, ну, рейму да, на которой были люди со всей Европы, и там были ребята с диджериду, и, собственно, я там и начал учиться играть. Вот. Ну и с тех пор, в общем-то, на какую-то накопленную стипендию тогда еще с денежных годов купила первый инструмент. Ну и вот так это все и продолжается до сих пор. Какой-то момент, когда ты почувствовал, что ты уже в вот, ну, деятельности, и ты уже можешь а, контролировать там, ее какие-то результаты как ты можешь выходить на ну, какой-то уровень, у тебя какой-то, не знаю, график мероприятий, или ты к этому mm -hmm. относишься каким-то особенным образом, и тебе это вообще не нужно, живешь в абсолютном потоке, и Вселенная <соспорядок> несет тебя по своему течению. Вот какой у тебя... <соспорядок> нет, это... <соспорядок> да, это, конечно, нужно, вот, это такой, наверное, вопрос... С которым так или иначе соприкасались все вот музыканты-самоучки там делать какие-то креативные мероприятия и прочее прочее вот и по сути ну наверное это какое-то вхождение в некую с такую силу уверенности и понимание что это как бы, дело жизни да ну года три наверное, замену сначала естественно были -то такие переходные туда-сюда формы вот, какие-то поиски еще чего-то вот и, Потом уже просто начались какие-то первые постоянные коллективы. Потом одно место, где там был зал, там люди занимались йогой, включением огня и прочим. прочим. Они меня позвали как раз обучать уже на этом инструменте играть. Вот. И, в общем-то, так и началось, потому что я до сих пор обучаю игре на этом инструменте. Вот. И какие-то уже другие такие стали заполняться как бы ниши вот ну вот года три наверное это ушло может даже бабульс так уже вот, сложно сказать вот но в какой-то момент уже устоялась да некая схема достаточно постоянная какого-то райка концертов вот но и все равно всегда остается как бы, время для экспериментов так скажем то есть пространство для того чтобы вливаться в какие-то другие проекты чтобы там быть сессионным музыкантом, которого приглашают, там, под запись, под съемку, mm -hmm. вот, под что-то еще такое, вот, чтобы ездить по фестивалям по-разному. Вот. Такое, конечно, тоже существует, и это то, что придает этой деятельности очень большое разнообразие, вот, вот, и много всяких неожиданных совершенно было историй, связанных с этим. Вот. Очень искренний ответ мне нравится с тобой общаться. Дорогая аудитория, если у вас есть вопросы к mm мне, -hmm. задавайте, я буду их озвучивать. Я такой, такая женщина-осьминог. <laughs> вот. И у меня mm -hmm. к тебе вопрос. А, знаешь, вот я по себе знаю, как, когда мы начинаем какое-то дело, мы его сами тоже довольно поверхностно видим, мы вот а, сначала делаем его, научаемся качественно-механически делать, а потом mm -hmm. и, механически, да? Технически. А mm -hmm. вот, когда у нас появляется такая легкость в техническом применении вот всех наших инструментов около нашего дела, мы начинаем видеть в нем какую-то глубокую мудрость, глубокую истину, которую уже можем не просто по состоянию да, передавать другим людям, но и объяснять, как, допустим, на организм влияет то или иное наше действие. Mm -hmm. Вот если у тебя такое понимание, такая философия, которую ты передаешь людям не только через состояние, но и, допустим, можешь объяснить, что звуки дают вот этого инструмента, или там, в общем, я думаю, ты понял вопрос. Или нет? Ну, более-менее понял, да. В принципе, да, конечно, такое есть. Вот. И Диджиридо, а, в общем-то, Достаточно известный инструмент в, такой, ну, в среде такой деятельности, которая называется звукотерапия. Mm -hmm. вот, да, то есть, это, ну, еще это, называется sound healing, да, английским в англоязычном мире это то, как раз то, то направление, которое исследует воздействие разных звуков на человека и на психику человека, на его эмоциональное состояние, внутреннее состояние, душевное состояние. Вот, и, в общем-то, существует достаточно много в мире каких-то музыкальных традиций, инструментов, которые тоже э, в этой сфере, в сфере звукотерапии применяются, где-то даже с древних времен, где-то с не очень древних, какие-то инструменты, наоборот, такие э, новаторские, да, недавно изобретенные, типа хэмидрам, типа крустальных арф всяческих, mm -hmm. вот, и джерду здесь тоже, как бы, спас. это, в общем-то, одно из направлений моей деятельности, это... Звукотерапия, sound hearing. и, конечно же, я уверен, и подтверждение этому тоже нахожу каждый раз на каждом концерте, что звук DJ имеет совершенно особенное такое воздействие на внутреннее состояние да, человека. Вот это, ну, многие так описывают, что это похоже на какой-то транс, что это сразу видится какой-то джунгли, костер какое-то древнее время. Или что-то такое. И действительно, это такое состояние глубокого погружения, состояние какого-то такого около трансовости, медитации. А, вот. И это то, что я стараюсь тоже передавать а, со звуком этого инструмента людям. А, вот. И да, я считаю, что звук джиду действительно способствует какой-то внутренней такой гармонизации, выравниванию состояния. Какой-то даже перезагрузки, если прям послушать дириду какое-то время, вот, ты понимаешь, что как-то, ну, это воздействует таким образом, что как-то мысли замедляются, внутри все успокаивается, состояние как-то улучшается, выравнивается, становится более ресурсным. Вот, это все действительно работает, и в я этим и делюсь на этих наших саундхиллингах, практиках. Вот. Супер. Я очень люблю, когда мастер-мастер, ну то есть, когда он не просто поверхностно использует какой-то инструментарий, чтобы выжать из него пользу для себя, а когда он действительно через этот инструмент проводит что-то в мир и, в общем, несет mm -hmm. не более глубинную пользу. И, знаешь, еще был такой вопрос: мы с тобой больше сейчас говорим про. Uh, как бы именно твое профессиональное, да, профессиональную опору, которая дает тебе, ну, бесспорно, yeah. как бы правильное состояние и понимание, что ты на правильном... Но я, например, знаю, что человек на одной опоре выезжать, он не может. У него должно быть несколько точек, да, фундаментальных, на которые он опирается, и которые дают ему ресурс. Вот что в твоей жизни дает тебе еще ресурс? И как ты это поддерживаешь? Ну, смотря что ты называешь ресурсом, вот. у меня еще есть, по сути, у меня как бы два таких направления. Одно это путешествие, которое я организую, и другое это музыка, вот. и саундхилинг, хилинг который я, собственно, постоянно делаю. Вот, и поэтому какая-то вторая моя такая страсть, которая, в принципе, уже несколько лет как превратилась в такую, ну, тоже занятость мою. И сейчас это все тоже углубляется, улучшается и расширяется. Это, в общем-то, путешествия, вот, причем путешествия такие, ну, как я их называю, такие трансформирующие, трансформационные. Вот, то есть, по сути, это горы, это трекинг, это иногда такой больше кемпинг, чем трекинг, иногда это с практиками, вот, всегда это с музыкой, mm -hmm. вот, и... Ну, как бы в этом тоже есть большой потенциал, вот, то есть, когда мы собираем команду ребят, когда uh, мы отправляемся в горы, все проходят маршрут, все оказываются uh, в непривычных да, местах, uh, в непривычных условиях, вот. И там тоже совершенно особо происходит процесс, включается у каждого свои какие-то истории, свои механизмы, которые в итоге... Uh, по итогу этого путешествия, но ну, довольно сильно меняют, довольно сильно как бы, трансформировать людей. А, и, а, в общем-то, на это все и направлено. То есть, как бы такие а, походы, из которых никто не возвращается прежним. Возвращаются новые люди. А скажи мне, пожалуйста, трекинг – это маршрут, да, какой-то конкретный маршрут, по которому движется команда? Я просто не знаю этот как... Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. Плюс-минус uh -huh. uh -huh. так. Вот, ну, где-то трекинг, имеется в виду, что таких были бы легкие прогулки, но в России, как правило, кроме тех мест, которые очень много туристов, трекинг — это именно такой ну, достаточно дикий способ путешествовать. Вот. И, в общем-то, я это дело на Алтае. Вот. И, и достаточно постоянная команда ребят, которые со мной ходят уже год от года, и каждый сезон какие-то новые появляются и люди, и новые форматы, и новые путешествия. Вот. Но в любом случае это дикая природа, как, как такое, такая среда, по которой так или иначе люди из больших городов внутренне есть, скучают <связываются> и тоскуют, даже если этого не очень осознают. Вот. И, соответственно, эта среда им способна дать очень много ресурсов. Сил, сознание разных, вот, что в общем-то тебе смотрит каждый раз. Я верю тебе очень, потому что я сама очень люблю путешествия, и я даже заметила, что когда в моей жизни м, происходит какой-то момент, как будто бы энергия связывается в узел, и больше ничего mm. не течет. Вот, я mm. понимаю, что мне нужно... М, ну, Наверное, перезагрузка, правильно, это, я не знаю, какой-то новый... Ну да, да. Вот, и когда я возвращаюсь после путешествий, и вообще уже начинают, я удаленно могу работать, и в путешествиях начинают раскручиваться узлы, mm -hmm. а понятно, что там, если едешь с семьей, то все сразу расслабляются, все счастливые, и возвращаешься в ресурсном состоянии, и как будто действительно начинается новый поток. Поэтому да, путешествие — это очень важно. Мне кто-то недавно говорил, mm -hmm. что... причем я очень люблю дальние путешествия, ä, потому что ä, у меня есть друг, который мне как-то сказал, вот ä, я просто к нему летела в Сингапур, и он ä, говорит, ты почувствуй, когда ты поднимешься на самолете над облаками, как у тебя опустились все те птички, которые тебя держали, и я так well, почув... yeah, знаком. Да. И вот мне недавно тут то сказал, что в Подмосковье тоже хорошо. И я вот, например, не могу в Подмосковье почувствовать, что меня все эти ниточки отпустили. А когда действительно преодолеваешь mm -hmm. большой расход, будто корни, они ну, немножко вышли из земли. Поэтому очень хорошее дело делаешь. делаешь. Есть, ты планируешь вообще? То есть ты видишь... Какие-то масштабные точки, которые должны в твоей жизни, которые ты хочешь, чтобы в твоей жизни произошли через какое-то количество лет, допустим. Или ты идешь так, как зовет тебя какой-то внутренний зов, и не планируешь вообще. Ну, конечно, планирую, конечно, есть такие точки, есть какие-то цели, которые ну, достаточно, достаточно явные. Вот. Но как уж наверное всех э, таких людей более-менее творческих вот, конечно есть и некое вот это вот э, некое умение да, быть как, как сейчас говорят в потоке вот, и это действительно есть это действительно иногда это приносит тоже совершенно неожиданные какие-то плоды какие-то истории вот, но конечно есть и Вполне себе четкие цели и по путешествиям тоже, и по музыке. Вот. Естественно, это есть. Здорово. Ну, интересует, потому что творческие люди есть, которые... Нет, безусловно, наверное, все творческие люди, они видят себя в каком-то масштабе, но чаще всего я встречала очень духовных людей, которые не, не имеют планов. Да, то есть в формате Вселенной mm -hmm. лучше. <laughs> вот. И я в какой-то период времени поняла, что мне интересен баланс. Мне хочется mm -hmm. да, уметь видеть будущее свое и простраивать к нему шаги. То есть как бы не отдавать все. Вот есть тоже такая система координат у некоторых людей, что все отдать на самотек Вселенной. А мне mm -hmm. больше нравится чувствовать, что я в какой-то мере тоже хозяйка своей жизни. Вот. Мне почему-то в какой-то момент показалось, что это ну, некий для меня баланс. Вот. Ну да, баланс, баланс, действительно важен, и ну, как раз вот это вот чувство, как ты говоришь, самотека, вот я его испытываю в каких-то путешествиях таких, таких одиночных, иногда у меня прям несколько таких уже за плечами событий когда я просто один брал, брал рюкзак уходил в горы или там куда-то ехал и уходил в горы и достаточно долго путешествовал в таком формате и там вот это вот ощущение что как бы куда тебя направит поток туда ты и пойдешь вот оно как бы там ну, так физически воплощается прям посредственным образом вот но все равно когда ты в находишься уже, ну, как, грубо говоря, дома, да, где, где бы он ни был, дом, вот, когда ты уже в деятельности, находишься в каком-то комьюнити, да, музыкальном, там, или каком-то еще, конечно, там уже есть и планы, цели, и вот то, что ты рассказывала. Да, да, в команде это очень вот. очень... по поводу путешествия, знаешь, очень интересный опыт, я всегда с восхищением смотрела на людей, которые могут сами, одни, куда-то уйти. Может mm -hmm. быть, женщина, но я боюсь так делать, например. Ну, не то, что боюсь, у меня возникает напряжение в моменте подготовки к таким мероприятиям. Моя потоковая система — это когда, я это называю ощущение океана, когда меня зовет прям куда-то, вот я чувствую, что... Все, меня начинает звать какое-то место, mm -hmm. yeah. да, из э, пространства приходит какое-то предложение. И я всегда э, чувствую вот этот отклик мощный, я соглашаюсь и всегда как бы придумываю себе проводника, который обязательно... Mm -hmm. Ду... у меня есть райдер, <laughs> я как музыкант, mm -hmm. райдер для проводника, что... Я просто достаточно, ну, я люблю и дикий отдых, но который мешается с комфортом. Вот, и, то есть, там, я себе прям... И ни разу не подвел меня этот райдер, я тебе честно скажу. Mm -hmm. Например, я, ну, понятно, что я знаю языки, умею на них говорить, но не люблю напрягаться. Вот, поэтому я всегда загадываю себе русскоязычного гида, там, если я еду в жаркие страны, то это обязательно... Mm -hmm. Знаешь, так смешно просто работает, потому что действительно, это действительно работает. Mm -hmm. Я всегда, вот у меня есть подруга, которая всю Индию одна. No. Это страшно, мне кажется, даже. Mm -hmm. Ну это да, это понятно, что для женщин совсем другое, чем для мужчин, и мне даже такое было, что я читал лекции по некоторым из своих путешествий, рассказывал прям на аудиторию про все это, и э, постоянно были вопросы от, соответственно, женской части аудитории, типа, вот как нам быть, это совершенно уже другое, совсем не так безопасно, требует там какой-то более серьезной физической подготовки, вот. и, ну, это действительно так, вот. И поэтому ну, те, те женщины и девушки, которые путешествуют одни, они, конечно, это прям такое из рядовой выходящее, и у меня, конечно, много уважения к таким. Вот. А так, по сути, это такая практика. Очень многогранная, очень глубокая, по сути, когда ты один удаляешься, особенно реально в дикие места где-то не чувствуешь поддержки, там люди рядом, вот какая-то цивилизация, Если что там дорога, самолет, вертолет, там не знаю, что еще, электричество и комфорт и вообще стены теплые. Вот когда ничего этого нет и ты, соответственно, можешь положить столько, как бы, на себя, да, на свои руки, ноги, плечи, и на голову, вот тогда уже там действительно много разных процессов поднимается и много тоже сознаний а, происходит и в общем это то, о чем как раз я собираюсь вот, писать, часть э, -то, ну, то, чем я, того, о чем я делюсь, своих постов, mm -hmm. я буду посвящать э, именно этому. Довольно большой у меня опыт и в Непале, и в Киргизии, и на Алтае и где-то еще, вот, поэтому в индийских Гималаях, вот, поэтому там тоже есть что рассказать. Здорово. Я благодарна тебе за этот разговор, мне очень понравилось, и приятно с тобой нормально познакомиться. Закончилось время. Спасибо всем. Я вижу тут постоянных несколько человек. Я сохраню обязательно. Поэтому если вдруг присоединился в конце или в процессе, он сможет его полностью посмотреть. Да, я вот тоже... Вижу своих учеников тут, своих друзей, знакомых. Очень радостно. Вот, Поэтому ну, присоединяйтесь к концертам, к саундхилингам, к нашим разным мероприятиям, с нашей музыкой. вот, И, конечно, присоединяйтесь к нашему путешествию, вот, к горной части жизни. Ну, вас Это буду все здесь видеть. Ближайшее будет э, Sound Healing концерт, как раз медитация такая со звуком. Это будет 12 декабря из таких музыкальных да, мероприятий. Вот. Но еще ближе до этого э, будет сейчас такое у нас новое интересное направление. И какая-то волна прям идет. Это совмещение... Э, по сути, бани, да, с вот, музыкой и саундхилингом медитациями медитациями, целый такой процесс, где мы э, приходим в баню, создаем там пространство такое э, как бы спокойное, успокаивающее, гармонизирующее, тихое. Вот, и у нас много разных э, вещей, связанных с парением и с какими-то всякими маслами, травами, ароматами. Вот, и целая такая многоступенчатый процесс ну, по сути, очищение такого очень глубокого, естественно, и телесного, и ментального. Вот, и все это заканчивается такой целой сессией саундхиллинга, да, медитации в звуках, этнических инструментов. Вот, это будет 25 ноября, в следующую среду. Вот, тоже. подробности у меня в пасте есть. Да, это в Москве. Это, это баня там на севере Москвы. Не очень это близко ко всяким метро, но зато в пределах города, чтобы тоже мы могли в день разъехаться, не поздно. Вот это в Москве, да. Информация тоже у меня на страничке есть. Супер. Спасибо тебе огромное за искренность и такие глубокие ответы. Я желаю тебе во всем твоем творчестве многогранного успеха и Спасибо. людей, которые тебя окружают и которым ты вот так вот искренне передаешь частичку своего творчества. А вот кто присоединился, ребят, сохраню. Вот. Ты можешь что-то сказать мне или аудитории, чтобы закрыть нашу чудесную беседу? Mm -hmm. Все, счастливо. Спасибо большое за приглашение. Всем спасибо, кто нас смотрел. И, в общем, до встречи. До встречи в и в онлайне. Всё, спасибо, пока.